Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с пылесосом Philips FS9351. А более конкретно пришло очередное техническое обслуживание фильтров данного. Пылесоса. В прошлый раз на моем канале я демонстрировал фильтры оригинальные. Поставляем компании Philips в картонной коробке, то я продемонстрировал в видео. Все желающие могут познакомиться. На тот момент времени, чье китайское производство не наладило выпуск данных фильтров и не предоставляло известный всем сайт Ali для покупки. Но уже более двух лет все это произошло успешно. Имеется в виду поставки китайских производителей данных фильтров. И один из вариантов лежит вот здесь давайте смотреть что находится внутри как обычно поставляется тремя фильтрами это фильтры для моторов двух вариантов поролоновый и из еще одного материала и второй вариант это хефа, который ставится уже на выхлопе из мотора на внешний воздух когда выдувается для остановки соответствующих бактерий, пыли и тому подобное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 И пришел вариант вымоющейся ну, И поролоновый. Вот сейчас мы его вкроем. Для этого воспользуемся Ножницами канцелярскими Обычный поролон И фильтр, который непосредственно сберегает мотор Вот такой вот фильтр И давайте посмотрим Сейчас достанем, достанем, убираем пупырку Отлично. размерам абсолютно одинаковые по структуре тоже одинаковые 4 столца, там и там резиновые прокладки ничего сложного для того чтобы скопировать в этом варианте тоже размеры совпадают давайте проверим как они сидят внутри этого пылесоса подходят либо не подходят для этого берем лишнюю часть Как видим, у нас все целом. и здесь все сидит. Я вам продемонстрировал вариант с неоригинальными фильтрами для пылесоса Philips FS9351 и его модификации. Не только для данного пылесоса могут применяться данные тип фильтров, но и в настоящее время, то есть линейка линейкой расширена. Ну и плюс еще модификации имеется в виду по цвету и по комплектации данного пылесоса. Всегда начинается FS93, может быть 50, 51, 52 и так далее. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил